Итак, мой полетный ящик. Чемодан фирмы Dexter, ну, вернее, под торговой маркой Dexter. Я его купил в Leroy Merlin. Там целая серия подобных ящиков. Выдерживать нагрузку 100 кг на крышку, то есть, в принципе, можно на ней и стоять, и сидеть. Закрепил штатив для FPU-монитора, прорезав отверстия и использовав стяжки, которые шли в комплекте с экшен камерой Очень большое удобство при использовании данного ящика заключается в том, что, во-первых, все находится в одном месте, ну, во-вторых, он очень легко переносится одной рукой, то есть весь комплект. Замки металлические. Ну, в принципе, весь ящик, это инструментальный ящик, весь ящик сделан довольно-таки прочно. При закрепленном штативе можно... Использовать штатив как некий упор, то есть в таком положении крышка ну, поддерживается в полуоткрытом положении. Ручка выступает в роли своеобразного упора, в открытом положении упирается на землю, то есть крышка представляет собой некое подобие столика. Закрепив ремни на крышке ящика, я получил возможность закрепить здесь полколет. Ну, вот, крышка открылась и открылась на упора. В самом ящике места достаточно для размещения всех необходимых аксессуаров. Пульт. Верочки. Коробка с аккумуляторами, коробка с запасными частями. Установив пластиковую перегородку, используя геометрию внутреннего пространства ящика, я получил возможность довольно-таки компактно разместить здесь полетный монитор, кабели питания полетного монитора от автомобильного прикуривателя радиостанции пока снимал видео придумал как еще более эффективно использовать внутреннее пространство ящика закрепил вер очки на помощью липучки кстати заказывал в свое время липучки для крепления аккумуляторов ну их там было штук 10 наверно упаковки в принципе все пригодились очень хорошая вещь и так место используется еще более эффективно нужно сюда тоже что-то разместить но ну, со временем возможно и размещу до этого, когда я использовал этот ящик с, при эксплуатации только корпуса, я снимал только эти два винта, так как корпус входит в этот ящик с винтами на двух лучах. То есть двух лучей снимал, на двух вставлял. Ну, в принципе, с, если кто видел ранее, показывал, Доработанные замки крепления винтов. То есть, если кто-то будет эксплуатировать аналогичные замки, я думаю, снять и установить пропеллеры не составит вообще никакого труда. Я использую данный полетный ящик уже не первый год. Если кому-то понравилось, можете взять на вооружение. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!